Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, и мы с вами на канале Дарвиновский музей «Дети», и э, я отвечаю на ваши вопросы. Заметьте, что в Москве наконец наступило долгожданное тепло, и э, у нас в музее открылось пространство летнее, крыша, и здесь проходит замечательная выставка, э, которая называется «Москва. Среда обитания». И э, мне сегодня хотелось бы рассказать вам об одном совершенно фантастическом, удивительном животном. Э, это животное, во-первых, необычайно красиво, во-вторых, оно необычайно опасно. Ну а называется животное рак-богомол. Собственно говоря, рак-богомол, если была у него такая возможность и необходимость, вполне мог бы рядом со своей норкой повесить вот такую табличку, потому что это удивительный охотник, обладающий невероятными способами охоты и невероятной силой удара. Раки-богомолы относятся к отряду ротоногий. Вы, наверное, заметили, что зоологи любят давать какие-то непонятные странные названия. Мы с вами говорили уже в видео, посвященном образованию раковин у моллюсков, о плеченогих, которые больше известны под названием брахиоподы. Ну а вот сегодня говорим про ротоногих, которые на самом деле являются отрядом ракообразных. Это удивительное совершенно создание. Чем же они так удивительные и привлекательны? Ну, надо сказать, во-первых, что это достаточно большая группа, в ней входит порядка 450 видов, и эти виды бывают различные по размеру, есть виды, которые в длину достигают всего нескольких сантиметров, ну а самые крупные могут быть порядка 35-38 сантиметров в длину. Ну, то есть достаточно солидные для ракообразных. А, Во-вторых, многие из них невероятно красивые и переливаются буквально всеми цветами радуги. В-третьих, это обладатели самого потрясающего, пожалуй, среди всех известных животных зрения. Ну вот, наверное, со зрения мы и начнем. У раков-богомолов удивительные глаза. Во-первых, надо сказать, что они довольно крупные. Глаза у них фасеточные и состоят из 10 тысяч маленьких глазков а, аматидиев. И, и а, глаза эти еще находятся на длинных подвижных стебельках. Каждый из глаз может двигаться независимо от другого глаза. Кроме того, каждый глаз разделен на три зоны. И а, в каждой зоне есть своя точка фокусировки. То есть, даже трудно себе представить, как при помощи такой сложной системы зрения рак богомол видит окружающий мир. Действительно, зрение у этих животных совершенно фантастическое, и мало того, что их глаз обладает таким большим количеством фасеток, еще этот глаз обладает самым большим количеством фоторецепторов. Итак, в нашем глазу есть разные типы светочувствительных клеток, есть палочки, при помощи которых мы можем видеть мир черно-белым, и есть колбочки, благодаря которым мы различаем цвета. И у нас с вами три типа колбочек, которые различают три базовых цвета: красный, синий и зеленый. И, собственно говоря, из всего этих трех базовых цветов складывается вся наша цветная картинка, и при помощи этих э, типов фоточувствительных клеток мы можем видеть мир вот таким вот ярким и красочным. Представьте себе, э, у раков-богомолов таких светочувствительных э, типов клеток существует 12. Даже страшно себе представить, как же видят окружающий мир эти животные. 3 и 12. Представляете, какая огромная разница. Помимо того, что они различают очень хорошо цвета, они еще видят поляризованный цвет разных типов, и, кроме того, они еще и видят в ультрафиолетовом спектре. То есть фантастическое совершенно зрение, пока еще не до конца понятно, как это зрение животные используют, и почему в результате эволюции у них сформировалось такое сложное зрение, как оно им помогает выживать. Очевидно совершенно, что оно помогает им успешно охотиться, ну, и надо сказать, что раки богомолы, они, конечно, выдающиеся охотники, и охотники, у которых существуют совершенно фантастические адаптации к тому, чтобы успешно охотиться на разных животных. Всех раков богомолов по типу охоты и по типу, так сказать, оружия, оружия можно разделить на две большие группы. Одна группа – это, назовем их так, копьеносцы, а другая группа – боксеры. У копьеносцев на ловчих конечностях, на последнем членике, есть очень острые шипы, и этот членик они прижимают к предпоследнему членику и таким образом фиксируют свою добычу. То есть представьте себе ситуацию: сидит такой, такой рак богомол, как правило, это раки богомолы небольшого размера и живущие в норках в мягком грунте. Вот они вырывают себе норку. Они в этой норке тихонечко сидят, наверху видны только их глаза и передние конечности, которые носят обонятельную и осязательную функцию. Если мимо проплывает рыба или какое-то другое э, животное, то рак-богомол моментально на это реагирует. Он мгновенно из своей норки выскакивает, и вот этой вот э, ловчей конечностью, снабженной э, массой острых э, шипов, э, хватает э, рыбу или другое животное и прижимает к себе, э, таким образом его фиксируя. И происходит это ну, просто мгновение ока. То есть способ охоты э, очень и очень эффективный. Ну а дальше он опять погружается в свою норку вместе с добычей и потихонечку там ее себе ест. Но еще более фантастически выглядит орудие, при помощи которого убивают свою добычу раки, которых мы назвали условно боксерами. У них есть на ловчих конечностях своеобразные такие колотушки, при помощи которых они наносят смертоносные удары. И, собственно говоря, поскольку раки-богомолы очень красивые, а вот как раз обладатели колотушек, они, как правило, очень яркие, нарядные красивые, и живут они не в подземных норках, а часто они прячутся в каких-то укрытиях, например, среди коралловых рифов или среди камней, то есть в таких с твердыми стенами. Так вот. Нередко их содержат в аквариумах, и надо сказать, что называют таких раков-богомолов раздробителями пальцев. Потому что действительно удар даже небольшого рака-богомола очень болезнен. Мало того, если рак-богомол достигает размера хотя бы 12-14 см, то он ударом вот этой своей боевой конечности способен даже развить стенку аквариума. Вот, что, согласитесь, в общем, производит впечатление. Как же устроены эти колотушки, и как, собственно говоря, они помогают охотиться? Вот тоже сидит себе рак-богомол в своей норе, и если рядышком появляется какой-то объект, который, на который можно напасть, то он стремительно из своей норы выплывает. Они действительно в воде плавают очень быстро, приближается к своей добыче, предполагаемой. И наносит удар. Наносит он удар колотушка очень быстро, а колотушка устроена по принципу арбалета. Именно благодаря этому удивительному устройству богомолу, раку богомола удается наносить такие смертоносные удары. В суставе этой конечности находится специальный такой седловидный участок, который очень интересно устроен. Верхняя его часть она состоит из твердого вещества а внутренняя часть состоит из волокон эластичных, которые, собственно говоря, и позволяют этой седловидной структуре сжиматься. И есть еще специальная у этого сустава очень мощная мышца, которая сжимается, и при помощи специального замыкателя сустав фиксируется в сложном состоянии. Как только появляется добыча, фиксация снимается, мышцы разжимается. И наносится удар с силой, которую можно сравнить с пулей летящей 22-го калибра. Вот. То есть на самом деле можно назвать было этих раков не раками-богомолами, а раками-пистолетами. Потому что действительно удар очень быстрый и стремительный. Возникает масса вопросов, собственно говоря, да, удар наносится такой мощности, что это приводит, например, к разрушению э, панциря краба буквально моментальному. Кроме того, несколько ударов способны раздробить даже довольно твердую раковину моллюска, например. Как при этом сама э, клешня, сама эта конечность э, не разрушается. А дело все в том, что она очень интересно устроена. Верхняя структура э, сустава сильно минерализованная состоит э, в основном из гидроксиапатита, и он еще скреплен волокнами хитина, которые имеют очень своеобразную структуру. Называется эта структура структура булигана, когда волокна э, завернуты по спирали. И э, такая структура помогает даже в том случае, если при ударе образуются э, на, на твердом слое микротрещины, она позволяет тем не менее э, сохранить форму и при этом крупных каких-то трещин не возникает и действительно это совершенно уникальное такое строение для животных но ну, кстати подобное строение встречается например в чешуе арапаймы чешуя арапаймы тоже необычайно твердая и эластичное в то же время кстати мы об этом рассказывали в ролике про чешуи которые вы можете тоже посмотреть на нашем канале то есть при в том, что удар невероятной мощности это еще не все дело в том что у этого удара есть еще и особый секрет удар производится со скоростью 800 микросекунд то есть это примерно представьте себе если мы с вами моргаем и за это время рак богомол успел бы ударить 150 раз да? трудно себе представить такую скорость и что происходит при такой скорости возникает очень интересный эффект когда конечность, вот эта колотушка долетает до цели и потом отлетает в обратную сторону с такой же невероятной скоростью, то в месте удара происходит эффект так называемой кавитации. То есть в разреженном пространстве, в жидкости, образуется пузырь с низким давлением, внутри которого образуется очень сильно разогретый пар. И когда этот пузырь схлопывается, получается очень сильный, мощный удар дополнительный. И даже иногда э, можно наблюдать свечение, которое при этом образуется. То есть э, здесь важно, да, и то, что сам удар довольно сильный и стремительный, и еще вот этот дополнительный кавитационный эффект, который возникает из-за того, что удар очень быстрый э, и происходит в жидкой среде. Кстати, проводили эксперименты, измеряли силу удара на э, воздухе, э, конечностью такой же оказалось, что сила удара значительно слабеет как раз из-за того, что нет эффекта кавитации. Ну, фантастическое существо, да? фантастические способы охоты. Но если вы думаете, что у этого существа фантастическая только его анатомия, то ошибаетесь, потому что даже паразиты у раков-богомолов тоже очень странные. Представьте себе, что паразитами этих животных являются моллюски. Как это ни странно. Есть такие небольшие миниатюрные моллюски, называющиеся каллиданиэлы. Они э, живут на брюшке раков богомолов и являются их паразитами. Причем э, живет на раке богомоле на одной особи, и самец и самка этих моллюсков. Самка живет ближе к хвосту, самец живет ближе к середине брюшка, а между ними находятся э, яйцевые Коконы, собственно говоря, которые они производят на свет в результате размножения. Вот. Так они на этой особи и существуют себе спокойненько в течение всей жизни. И все было бы хорошо, если бы они не питались гемолимфой рака богомола. То есть, соответственно, конечно, они такие прям настоящие паразиты-кровососы, которые наносят, безусловно, организму этого животного ущерб. Такой вот паразитический образ жизни, безусловно, сказался на их анатомии. Их нога трансформировалась в настоящую такую крепкую присоску. И это совершенно необходимая мера, потому что раки богомолы – существа, которые двигаются очень стремительно. И если ты как следует не прикрепился к своему хозяину, то ты легко можешь его потерять. Так вот, нога в виде присоски, и еще у них нет радулы, как у других моллюсков. Радула обычно используется как терка, которой моллюски соскребают свою пищу, ну, например, какие-нибудь водоросливые наросты. Да? Так вот, у этих моллюсков радулы нет, потому что они используют совершенно другой способ питания. Они на жабрах сосуд гевалимфу, и поэтому у них ротовой аппарат устроен совсем иначе, он сосущий. Но если вы думаете, что только эти моллюски живут вместе с раками-богомолами, вы опять-таки ошибаетесь. Помимо паразитических моллюсков, есть еще моллюски, которые не наносят никакого вреда организму, но тоже существует вместе с этими животными и живут непосредственно на их теле. Называются эти моллюски галлиоматоидея. Это двустворчатые маленькие моллюски длиной всего-навсего несколько миллиметров, они также живут на нижней поверхности брюшка. Они, собственно говоря, не наносят никакого вреда и используют раков богомолов только в качестве очень удобного быстрого транспорта. Соответственно, транспорт, который перемещает их в пространстве, позволяет им хорошо свои жабры омывать водой, да, соответственно получать хорошее кислородное питание и, кроме того, это позволяет еще им все время перемещаться и добираться до каких-то новых объектов питания. Так что, видите, у такого необычного животного необычно все, даже паразиты. Вообще животных, конечно, много, самых удивительных и интересных. Если вам о ком-то хочется узнать, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы постараемся вам рассказать о самых необычных, самых удивительных, самых странных и инопланетных животных. Вот. Ну а на этом, пожалуй, я прощаюсь. Желаю вам хорошего дня. Приходите к нам в музей, приходите на нашу замечательную крышу и на эту выставку. Мы всегда рады вас видеть. Всем пока!